Я радий снова приветствовать вас на нашем канале. Я Дмитро Накипілий, Владислав Збаранський и, как завжди, с нами присутній дух Олега Доценка за камерами. Как вы помните, в прошлом видео я розповідав про доопрацювання Бенели Супернова для спорта. Но, на жаль, моя рушниця уже доопрацьована, я не могу вам показать, как это делать. Это не проблема, не? я підготувався. Вот я взял нашего спиклубника Боди Петухова, віджав отжал нулю і ти ты сможешь всем показать. Как ты работаешь? Ну, тогда пошли в мастерную. Let's go! Перш за все, необходимо снять зайвый пластик с поверхней цивки, в том месте, где происходит утекание второй пары патронов, при заряжении методом квад -лот. Тут ви можете побачити, як виглядає цівка до опрацювання та після нього. Намітивши місце, де буде зніматися пластик, починаємо зрізати його рашпоем. Після того, як вийомка сформована в чорнову, переходимо на більш дрібний напильник. точно выравниваем нашу цивку за допомогою надфелю. не забудьте снять виступ с верху и с боку цивки прискорить работу можно за допомогою электроинструмента типа дремеля но треба уникать высоких оборотов, потому что пластик начинает плаваться и деформироваться. После того, как мы сформировали и выровняли нашу выемку, переходим к шлифованию за помощью наждачного паперу. Финишное шлифование выполняем за помощью шлифовальной головки дремеля. Слід зазначити, что не варто пытаться с первого раза снять максимальну толщину пластику стівки. Після первого доопрацювання слід деякий час потренироваться и остаточно визначитись, в каких местах причепляетесь патронами. И лишь после остаточного усунення этих мест робити финишное полирование. Ну кроме того, при шліфування или полировании вы можете увидеть раковины, которые утворились в последствии дефектов На счастье, ни на что, кроме внешнего вигляду, такие раковины не впливають. Ну вот, как так вышло. Сподіваюся, надеюсь, буде добре будет хорошо комфортно теперь стрелять и заряжаться. Влад, ты брав, ты повертаешь. Ну, вышло таки непогано. Так что будет, с тебя пляшка и рекламации не принимаются. А я сподіваюся, что это видео было полезным для всех вас. Тому подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить наш следующий выпуск, У котором мы будем показывать, как доопрацеловать ударно спусковий механизм. Я тоже с вами прощаюсь. И не забывайте про лайки, шери и репости. До свидания.